Здравствуйте, дорогие друзья! В сегодняшнем нашем обзоре мы расскажем вам о новой подсистеме от компании Joyetech под названием Terras One. В наши руки попал образец не для продажи, поэтому конечный вариант может отличаться от нашего. Поставляется комплект в белой картонной коробке. На лицевой стороне указано название набора, логотип производителя и изображен сам комплект. На противоположной стороне указана комплектация и технические характеристики. Открываем коробку и первым делом нас встречает сам мод в собранном состоянии. Под паролоном располагается флакон, специальный шнурок с креплением и кабель USB Type-C. Мод совсем небольшой, его высота составляет 80 мм, а вес всего 64,5 грамма. Выходная мощность 13 Вт. Корпус выполнен из пластика и металла. Внутри мода разместился аккумулятор объемом 650 мАч. Заряжается он при помощи порта USB Type-C. Время полного заряда составляет всего 30 минут. Сменный картридж крепится к батарейному блоку при помощи двух довольно мощных магнитов. Объем картриджа составляет 2 мл. Внутри него находится испарительная сетка с сопротивлением в 0,5 Ом. Заправка происходит через специальный клапан снизу, благодаря чему заправка очень удобна, так как нет необходимости открывать какие-либо заглушки. На лицевой стороне мода в нижней его части расположена кнопка Fire со встроенным светодиодом. Кнопка выполняет сразу несколько функций. При помощи нее можно включить и выключить устройство, переключить мощность и узнать заряд аккумулятора. Если светодиод горит зеленым цветом, аккумулятор заряжен от 100 до 60%. Синим от 59 до 30%. А если начинает светиться красным, значит заряд аккумулятора менее 29%.